Я хочу твой замок, мне вкусно, и мне вкусно. Ты знаешь, конфетка, я очень-очень хочу питомца. А ты? Ах, точно, а я-то думаю, чего мне так не хватает? Питомца? Мама! Мама! Мама! Мама! Что случилось, что случилось, девочки? Вы почему кричите, что песочек в глазик попал? Погоди, мои. Питомца хотите? Так это не проблема. Мы пойдем в магазин и выберем. Ура, ура! Мы идем выбирать питомца! Ура, ура. Ну что ж, девочки мои, вот мы и пришли. Выбирайте себе по питомцу. Ну что ж, привет, друзья! Посмотрите, у нас сегодня шарики лол с питомцами третьей серии. Давайте поскорее найдем питомцев для конфетки и перчинки. Девочкам уже очень не терпится в принципе, как и мне, а вам один шарик лол. Это будет для конфетки. А -а -а -а, давай, давай, иди сюда. И еще один шарик для перчинки. Ребята, а у вас есть домашние животные? Да-да, напишите нам в комментариях, кто у вас есть. Или собачка, или кошечка. А может быть, усастый, холосый, мягенький зайчик? Давайте откроем сначала питомца для к нашей конфетки. Хм, какая интересная подсказка. Посмотрите, здесь блестки, здесь перемотка назад, плюс пятница 13 -е. Интересно, что бы это означало? Давайте, мне уже очень интересно, какой же питомец здесь будет. Ещё одна подсказочка, кто умеет животное. Посмотрим. И ещё последний слой. Ну, давай, давай, давай, давай. Смотрите, какой классный розовый шарик. Здесь даже вот отпечатки следов. Очень интересно. Давайте же откроем поскорее. Вот наш песочек. Ой, какой розовенький. Какая-то милашка, наверное, нам попадется. Какие питомцы. Какая милота. Это что-то с чем-то, Смотрите. Вот как их много! И все такие классные! Вот наши все пакетики. Давайте откроем. Так, что здесь? Ой, смотрите, какая красота! Вот такой нам попался ободочек красного цвета. С такими вот ушками. Давайте откроем побыстрее. Что же дальше? Здесь, кажется, бутылочка. Вот такая синенькая. Так, а это что? Смотрите, какой совочек с косточкой. Класс, вот это да. Итак, тоже у нас, кто же у нас попался. Вы, наверное, уже догадались. Давайте. Побыстрее вот так откроем. И... А -а -а! Какая красота! Смотрите, какой миленький щеночек! Давайте оденем ему ободочек. И это у нас Доги Винтаж. Посмотрите, он даже подходит для нашей конфетки. Давайте еще посмотрим, что у нас спряталось в песочке. Какой же здесь сюрприз? Вот так. А -а -а! Какой классный песочек, смотрите. Он такого бирюзового цвета. Ну что ж, поехали! То у нас? Я что-то вижу! И это... Ой, смотрите, какие босоножечки! Давайте достанем их все! Друзья, нам очень повезло! Очень приочень! Ведь этот год собаки! А первый питомец, который нам попался, вот такой милый щеночек! Класс! Какие у него босоножечки! Но это же девочка! Смотрите, у нее такой ободочек красненький подходит под наши босоножечки! А какие волосы синего цвета! Собраны вот такой вот маленький хвостик! Какая милашка! А глазки какие у нее синие-синие! Я думаю, она понравится нашей конфетке! Ребята, а если вам понравился этот щенок, поставьте лайк этому видео! А мы поехали дальше! Давайте откроем еще второй шарик! Потому что у конфетки уже есть питомец! А у перчинки еще здесь внутри! Ты мой стеночек, Ты мой такой! Ой, красотка ты моя! Ребята, а вы знаете, мой стенотик называется Доги Винтаж! Да-да, ты мой не надо. А мы пока быстренько откроем еще питомца для перчинки! Перчинка, не скучай! Мы уже открываем твоего питомца! Да, крепко он замуровался! Ничего, сделаем вот так! И здесь написано сказка! Мм, интересно! Сказка про девочку и щеночка! Ну, у нас девочка ждет щеночка Или кого-то еще, не знаю Давайте посмотрим Так, второй наш слой Ребята, вы видели Какой здесь щенок классный С короной А сколько здесь всего И такие ботиночки И такие ботино... и кошечка такая классная И совочек Еще один совочек И молния с косточкой Давайте побыстрее откроем вы заметили, здесь шарик розового цвета, но поярче, чем предыдущий. Он такой насыщенный, такой яркий. Откроем. Здесь у нас желтый песочек. И, как всегда, много пакетиков. Открываем первый пакетик. И здесь бутылочка. Вот такая вот синенькая с черной крышечкой. Поехали дальше. Ой, ребята, посмотрите, друзья, здесь у нас знак зайчика, вот такие глазки и ушки, у нас здесь ушки. Итак, так, здесь у нас аксессуар, какой у нас аксессуар, и это, это тоже вот такой ободочек, таким вот хвостиком, как будто ушки, и сам цветомец. Я уже, кажется, догадываюсь, кто это будет. Ребята, а вы уже догадались? Напишите в комментариях, кто нам сейчас попадется. Итак, барабанная дробь. Да, да, это беленький зайка, вот с такими ушками. Какой он хорошенький, какой милый. Посмотрите, какой хвостик у меня обалденный. Здесь вот такие хвостики еще. Давайте оденем ему скорее ободочек. Какая милота! А глазки как угольки! Такой зойка хорошенький. Ну что ж, беги, моя хорошая, к перчинке. Она тебя уже очень заждалась. А мы пока посмотрим, какой сюрприз нас ожидает здесь вот в песочке. Открываем. Какой нежный цвет! Такой нежно-нежно-лиловый. Смотрим, смотрим. Что-то здесь попадается. Ой, что это такое? Друзья, это кружечка. И здесь вот такой вот отпечаток зайчика. Видите, с такими ушками? И здесь какая-то капучинка. Тоже с зайчиком. Такие вот ушки, носик, глазки. Очень красиво. Ты мой зайка, такой хороший, хороший. И я тебя люблю. И я тебя люблю. Ребята, а вы знаете, что мой зойка называется бани Алиса? какая она короложенькая и красивенькая? Мы с тобой будем и играть! Доченьки, какие вот красивые питомцы попались! А вы знаете, что у них есть еще секретные способности? Давайте проверим, что они умеют! Да-да-да-да-да! Ну что ж, питомцы, давайте посмотрим, меняете ли вы цвет? цвет не меняет а зайчик и зайчик не меняет Но ничего давайте еще посмотрим что они умеет. сначала накормим нашего щеночка улыбай мой хороший ну все больше не хочу ну ладно что же ты умеешь Ну, в общем, вы поняли, что наш сыночек умеет, правда? Да-да, я такая. Зайка, что же ты умеешь? Еще. Ну, еще. Больше не хочу. Ну, не хочешь, не надо. <говорит> Зайчик, не надо. Не хочешь, мы хороший. Спасибо тебе большое за таких красоток. Они такие красивенькие питомцы. Мы будем за ними ухаживать и гулять с ними и заботиться о них. Я очень рада, что вам они понравились, мои хорошие. Ребята, а вам понравились наши питомцы? Если да, не забудьте поставить лайк этому видео. Ух ты, привет, девочки мальчики! Смотрите, какой чудесный день! Можно и пойдеть. Ну с кем я играть буду? Все мои друзья заняты, у них у всех какие-то важные дела, а мне поиграть не с кем. Вот незадача. Розочка, не волнуйся, у тебя сегодня будет с кем поиграть. Посмотри, это две девочки Лол. Я думаю, ты с ними подружишься. Ну конечно, конечно, я буду с ними дружить. Ура! Выпустите, выпустите нас отсюда. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Ребята, а у нас сегодня сюрпризики Лол. Это две девочки из второй серии. Ну что же, давайте поскорее откроем. Чтобы Розочка не скучала. Смотрите, у нас здесь первая подсказочка. Здесь написано модное продвижение. Двигайся вперед. Здесь вот такое платьишко. Очень красивое, розовое. Плюс, видите, быстрее, быстрее перемотаем. Это все, двигайся, двигайся вперед. Видите такие кнопочки? Как будто перемоточка. Очень классно. Давайте снимем второй слой. А вот здесь наклеечки, здесь показано, кто умеет делать куколка. Это мы сейчас проверим. О, ой, какая симпатюлька, с такой кепочкой спортивной. Она наверняка теннисистка. Смотрите, какие ракетки здесь нарисованы. Она говорит, хочешь поиграть? Конечно же. Да что же, что же здесь тоже? Здесь бутылочка смотрите какая белая с такой черной полосочкой и розовой крышечкой давайте поскорее поскорее посмотрим дальше О, эта куколка мне тоже нравится О, какая же она красивенькая ух ты с таким красивым бантом так а здесь у нас туфельки О, какая красота вы только посмотрите! Ух ты, я тоже такие туфельки хотела бы. Вот такие туфельки с бантиком. И последний наш слой. И девочка будет на свободе. И мне уже не терпится посмотреть, какой же там платится. Давайте поскорее, поскорее. оплатится, а! <связь> а а, какой! Ребята, вы только посмотрите Какая все-таки красота И наконец-то же наша девочка Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас за девочка Ну давайте уже скорее, я не могу О, Ух ты, какая модная девочка Посмотрите, она даже с родинкой Классная и прическа у нее такая интересная. А какие карые глаза, заглядение просто! Давайте поскорее ее оденем. Ну вот, наша девочка почти готова. Погоди, погоди! Я еще не готова! А где мои туфельки? Ой, простите, извините. Вот твои красивенькие туфельки! Ты как классно! Тебе удобно? Да, мне очень удобно! А еще остался у нас аксессуарчик. Это очки. Посмотрите, какие они классные. Вау, какая красотка. Ух ты. Очень-очень красивая девочка. Ну что ж, идите знакомиться. А вот и наша красавица. Она из гламурных красоток. Glam lady. Мне очень нравится. Ребята, а вам нравится? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну что ж, Розочка, посмотри, у тебя уже есть подружка. Ой, да еще и такая красивая! И такая модная. Может, мы с ней когда-нибудь платьями поменяемся? Может быть, может быть. Мне твое платье тоже очень нравится. Ну что ж, а пока девочки там знакомятся, мы откроем второй сюрприз, лол. А вот и наша подсказочка. Sick beat. Переводится как больной удар. Мне уже даже страшно! Где наш второй слой? Вот и наши наклеечки! Вот и наш аксессуарчик! Это наша бутылочка! Смотрите, она у нас беленькая и с черной крышечкой! Интересно-интересно! А вот и наши туфельки! Давайте посмотрим, какие они! У нас наверняка спортивная девочка! Посмотрите, здесь черные кроссовочки со шнуровочкой и модная белая подошва! Мне эта девочка уже нравится! И мне тоже! Давайте открывать ее поскорее, поскорее! Ну все, все, остался у нас еще последний слой! А вот и платье. Ха, нет, я не угадала, это не платье. Ну и правду, какая спортивная девочка будет в платье? Это вот такая белая кофточка с серебристой футболочкой внизу и вот такие гламурненькие розовые шортики, тоже с серебряными вставками и с бандиком. Хм. А вот и наша девочка. Тоже это не терпится. И... Один, два, три! Вау! Смотрите, какая красотка! Вот это да! Какие волосы у нее! Серебряные, с такими вот завитками. Очень, очень такая красавица! И вот такие носочки, а точнее гетры с розовыми полосочками. Беленькие, беленькие. Давайте ее скорее оденем, не терпится уже. Вот шортики для нашей девочки. И модная кофточка. Вот мы ее уже одели. Давайте еще и обуем. Какая же красота. А еще модный аксессуар. Ты, это же наушники. Так ты любительница музыки? Ну что ж, ребята, смотрите, наша куколка из хип-хоп-клуба. Вот она, Леди Бит. А вам понравилась наша Леди Бит? Если да, напишите в комментариях. Ну что ж, иди знакомиться с остальными. Уже не терпится, не терпится. Ну, я побежала. Привет, девчонки. Ребята, посмотрите, какие у меня две новые модные подружки. Ну что ж, идем играть в песок. Я чего-то не хочу. Сейчас запачкаюсь. Давайте во что-нибудь другое поиграем. Ой, я так люблю холодную воду! А вот я холодную воду не очень люблю! Ладно, девочки, как то без меня! Я теплую подожду! Ну что ж, давайте посмотрим, меняют ли наши девочки цвет! Леди Бит ничего не меняет! Нет, куколки у нас цвет не меняют! Ну что ж, давайте еще в теплую посмотрим! Нет, не меняет! И это не меняет! Ну, ладно. Давайте посмотрим, что умеют наши девочки. Итак. Ну что ж, поехали. А, она плюется, ребята. Теперь вторая наша девочка. Поехали. А -а -а! О -о! пожалуйста, я не хотела. Это так случайно получилось. Вот такие девочки нам сегодня попались сюрпризи как Лол. Ребята, а вам понравились наши девочки? Если да, напишите нам в комментариях и обязательно поставьте лайк этому видео. А еще напишите, пожалуйста, нравятся ли вам такие видео, продолжать ли нам дальше. И напишите, что бы вы еще хотели увидеть в следующих наших... Хм, нам уже попадалась такая подсказка. Ух ты, друзья, а вы в курсе, что если у нас будет мы обязательно их будем разыгрывать на нашем канале. Так что давайте поскорее посмотрим, повторка это или нет.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 А давайте еще в тепленькую водичку. Эй, опа! Ой, сразу так тепло стало. Где моя бутылочка? Дайте мне попить. Ой, все, хватит, не хочу. Не хочу я больше пить, не хочу, не хочу. А -а -а -а -а -а -а -а! Убрала! А -а -а! Все, не хочу больше плакать! Слушай, ну ты плакса! Ха -ха, а то, видела, как у меня классно получается! Ну ладно, мы идем меняться костюмами и собираться на тусовку! А вы, ребята, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк! И смотрите следующее видео, не пожалеете! чао -как!